Игорь Мерлин Ком представляет. Мы встретились в нашем с вами прямом эфире, и я расскажу вам про некоторые тонкости, которые, возможно, вы не знаете. Ну, может быть, кто-то знает. И сегодняшняя наша встреча называется ⁇ Три главных ошибки коучей ⁇ Конечно, Сейчас собрались коучи, и меня смотрят и говорят, да, Мерлин, мы и так все знаем, все эти ошибки уже давно известны. Да, дорогие друзья, но сегодня я вам расскажу несколько секретов, которые помогут вам в дальнейшем наиболее эффективно работать. Скорее всего, вот особенно тот секрет, который я вам хочу сегодня рассказать, ну, мало где вообще даже и у психологов попадается. Но я-то его знаю по другим каналам. Поэтому сегодня, дорогие друзья, смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Если вы вдруг коуч и хотите попасть к нам в наше сообщество коучей, не только коучей, экспертов, то, пожалуйста, под этим видео, если вы будете смотреть записи, нажмете там ссылочку и перейдете к нам. Итак, дорогие друзья, что сегодня самое главное для наших экспертов и для наших коучей? Ну, не буду рассказывать долго о том, что раньше когда-то был рынок кого? Был рынок продавца, сейчас рынок покупателя. И поэтому, дорогие друзья, вот один из главных лайфхаков, которые... Ну вот, про которые я сегодня много буду разных вам давать. Важно, чтобы вы знали, что быть хорошим коучем – это не то, совсем не то, что уметь продавать себя дорого. Может быть, кто-то из вас это знает, может быть, кто-то об этом догадывается, но на самом деле, как только у вас в голове вот это вот поместится куда надо, вот эти блоки, что… Я отличный коуч, а что ж мне за это не платят дорого? Да? Как только у вас разложится в голове, что быть хорошим коучем или быть хорошим, неважно кем, профессионалом – это одно, и уметь себя продавать – это другое. Всему этому необходимо учиться. И вот, дорогие друзья, мы… Да, хочу сказать следующее, что сегодня мы с вами где-то минут на сорок чтобы особо не задерживаться. Я думаю, что за 40 минут я вполне успею выдать вам все секреты и рассказать те самые лайфхаки, о которых я тут уже упоминал. Да. Ну, прежде чем рассказывать уже по теме нашего занятия, коротко расскажу о себе, что меня зовут Игорь Мерлин. Я самый системный куч. Я люблю очень строить системы. У меня... Одно из образований, это я закончил при Плехановской академии, высшую школу бизнеса по системному анализу. Также у меня есть коучинг, ну, коучинг я изучал давно, где-то в десятом году я получил диплом, вот. И много лет я занимаюсь преподаванием, много лет я делюсь с другими людьми, учу, масштабировать бизнесы, понимать, как себя продавать, откуда что берется по деньгам, куда что девается. И делаю я это очень легко, всегда с улыбкой, всегда есть присутствует юмор. И, как говорят мои ученики, одна из моих главных особенностей это то, что я умею сложные вещи объяснять очень просто. Все, коротко о себе любимым, понятно. Вот. Итак, дорогие друзья. Вот, теперь давайте перейдем уже конкретно к теме нашего сегодняшнего эфира, и я вам расскажу про три важных ошибки, которые совершают коучи. И первое, первое на что я хотел бы обратить внимание, это на то, как, как многие, я не говорю, что все, дорогие друзья, может быть, к вам это не подходит, я не говорю, что все, но очень многие... Так, где у меня очень многие эксперты... Ну, давайте, раз мы взяли про коучей, я буду говорить про коучей, но ну, для экспертов и для предпринимателей это тоже подойдет. Давайте условимся так. Так вот, дорогие друзья, одно из важных вещей, о которых мы с вами говорим, это то, что многие решают, умеют хорошо решать задачи. И даже если вы вот эксперт, коуч, вы работаете с клиентом, вы рассказываете ему его задачи там на год, на пять, на десять, строите планы, какие-то выстраиваете правильные цели, там я езжу на красном автомобиле, Mercedes, SLK 320 красного цвета, там все, если вы это все даже сделали, то есть нечто, что вот в этом всем какая большая ошибка. Вот Когда мы смотрим на клиента и смотрим на то, что он нам говорит, мой наставник меня всегда учил. Он говорил, Игорь, все клиенты врут. Ди, пожалуйста, выключите микрофончик. Угу, спасибо. Он мне говорил, что Игорь, всегда запомни одну вещь. Клиенты всегда врут. И они врут не потому, что они такие плохие, и не потому, что они хотят вас обмануть. Они, как правило, обманывают сами себя. Я знаю по опыту, что здесь многие люди, которые собрались и видят клиента уже насквозь. да, Как к доктору приходишь, и доктор уже знает, какой диагноз, какие таблетки надо давать, а какие таблетки ни в коем случае давать не надо данному пациенту. Так вот, вы уже знаете наперед. Пришел клиент и вы с ним начинаете выстраивать отношения. Первое, вы это про все знаете, да, там всякие хитрые слова, всякие термины, ну, в общем, вы ему рассказываете, ты свой, я свой, я такой же, и мы с тобой одной крови, ты и я, помните Маугли, помните вот это вот все, вот вот эти качели. Вот, Если бы я был настоящим экспертом, я бы сказал, что это рапорт или как там, как там оно называется по-научному? Но я вам скажу по-простому. Необходимо, как бы, чтобы души схлопнулись. Это первый самый этап. И вот то, о чем я говорю, то, о чем я говорю, это когда, дорогие друзья, вы знаете, как решить задачку этого человека. Ну вот здесь, как говорил один наш руководитель Борис Николаевич Ельцин, он говорил, вот тут-то собака и порылась. Да? И вот где порылась эта собака? А вот, друзья, где она порылась. Значит, что необходимо сделать для того, чтобы начало как бы, у вас с клиентом выстраиваться такая долговременная, чтобы это был не просто клиент. Я сегодня, точнее, я в чате обещал вчера, или сегодня уже не помню, что я про клиентов немножко... Немножко вам пройдусь, так немножко скажу. Так вот, неспособность сделать коучинг стратегическим. И это, дорогие друзья, очень важно. Нам кажется, что мы все сделали с клиентом и так далее, вот что мы все там собрали ему, вот чтобы показали его будущее. Кстати, дорогие друзья, не секрет для вас, конечно, я чисто для себя повторю, что мы продаем нашему клиенту. Мы ему не продаем услугу, мы ему не продаем нас. В большинстве случаев мы продаем ему его желание, его мечту даже. Он пришел к нам, чтобы купить мечту. И ко мне приходят, часто говорят, Мерлин, там хочу волшебную палочку вот после консультации сделать так, чтобы прям бах, и у меня все получилось. То есть они хотят, эти люди, да, клиенты тоже где-то люди, не только, не только другие люди, клиенты тоже где-то люди. Так вот, они хотят получить то, что... Ну, мечту, короче. Короче, мечту. И э, с чего же начинать начинать вот процесс для того, чтобы заработать деньги. Первое, что нам нужно, я уже сказал, у многих ошибка, это многие профессионалы, неважно в чем, они как бы не хотят выстраивать сразу стратегии. Ну, знаете как, когда мы выстраиваем долговременную стратегию, то вначале что получается? Мы вкладываем ресурсы. Пока еще результат не получаем. Это очень похоже, как будто... Копаем фундамент, приходит сосед, говорит, эй, дурачок, копаешь тут фундамент уже третий месяц, а когда жить будешь, что ты там обещал? Вот у меня, у меня шаваш стоит, я уже давно там, человеком себя чувствую, но проходит время, ресурс, который затрачен, он, он как бы начинает себя проявлять. Вот то же самое проявление ресурса, который вы вкладываете в клиента, он себя начинает проявлять, Возможно, чуть позже. Как это делать, как вкладывать в клиента вот этот ресурс, конечно, сегодня я вам не буду рассказывать, но вот со своими учениками мы это делаем. Начинаем с того, что разбираемся. Знаете как? Вот что такое? Ну, кто-то бы назвал это бомба замедленного действия, а я это называю будильник. То есть мы с клиентом общаемся таким образом, таким образом, что потом, по прошествию, может быть, небольшого времени, может быть, даже за время нашей сессии, происходит процесс, который его начинает изнутри, что делать? Будить изнутри. Вы закладываете вот эту фундаментальную вещь, вот эту стратегическую инициативу, которая потом клиенту дает, он говорит, ой, блин, мне же Игорь тогда говорил, а как? Как что? И что он делает? Он тогда начинает мне звонить, говорит, Игорь, а вот это, вот это. И поэтому вот такая отложенный такой спрос, он порождает очень сильные связи. То есть некоторые сейчас вот, я знаю, приходят, клиенты у него там какая-нибудь маленькая задача мы ее решили но более продвинутые профессионалы конечно накидают вперед еще скажут что вот вам вот это вот это и вот это а потом еще вот это сверху вот это а снизу вот это а потом вот так вот так вот так вот так вот и клиент уходит он понимает что ему надо много и долго заниматься тем с чем он к вам пришел но на самом деле дорогие друзья, Важно, это называется, вы его сверху победили, да, накидали, он с квадратными глазами выходит, думаешь, ёп, РСТ, вот, но когда вы с ним, как я уже говорил, стратегически выстраиваете отношения, вот этот фундамент, когда вы его делаете, то внутренний будильник у него начинает будить, звонить, начинает звонить и начинает будить, пробуждать, как ночью в туалет, да, Раз внутренний будильник прозвенел, успел. А если не прозвенел? Ну, все тогда. Вот, суши весла или что-нибудь другое. Понятно, да? А для того, чтобы это делать, дорогие друзья, вот почему и первый пункт очень важный. Для того, чтобы это делать, необходимо, необходимо вот получить такое видение, когда вы выходите над процессом, который есть у клиента. Мало того, что его понять, с ним там то, все пятое, десятое, но вот когда вы ходите вы на уровень выше, а вы стоите уже на уровень выше, потому что когда вы находитесь внутри процесса, вы не видите того, что надо делать на самом деле. И вы, как профессионал, конечно, находитесь выше этого процесса и сразу видите. Да? Я обычно сейчас быстренько рассказывают этот пример с футболистами. да, Вот есть футбольный мяч и есть футболист. И для футбольного мяча футболист кажется верхом совершенства, то есть он его гоняет. Да? То есть футбольный мяч – это клиент, а футболист – это как бы вы. И вы его гоняете туда, куда вам надо, забьете в ворота, получите приз, кубок, медали, там, денежную премию, машину, поездку в Болгарию. Что там? что там еще можно получить за футбол и много-много денег. Вот. И казалось бы, все нормально. Но на самом деле, когда мы начнем выходить на уровень выше, мы увидим, что есть футбольный мяч, есть футболист, но кто-то же управляет футболистом. И мы смотрим, что есть некий такой мужик, который бегает там где-то по трибуне и орет, либо сидит молчит. Это тренер. И мы тогда видим, что о, тренер – это же самый уважаемый человек, он всем управляет. Что он, да, он нас лелеет, он нас любит, он нас гладит, он нас кормит, он нас пинает. Вот, и мы поэтому с мячом умеем обращаться со стороны футболистов. И получается такая цепочка, что вот футбольный мяч, футболисты, тренер. То есть мы как бы выходим за пределы процесса, понимаете, да? И тогда начинаем видеть, мы, если со стороны футбольного мяча ведем репортаж, да, то у нас получается, меня бьют по башке, куда-то кидают об штангу головой, вот все орут, непонятно чего. Ну ладно, наверное, жизнь такая, карма такая. Когда футболист, он говорит, ну вот я такой крутой, делаю финты, там всех обвожу, я такой бомбардир там иду там, это, как, левый полусредний там, то все, как там в футболе. Вот раз, и в девяточку бах, и гол, есть все. Мне медали, почет, вот, опять путевка в Болгарию, пьянка, тяжелое утро. <coughs> Извините, вырвалось. Вот. Но опять-таки, если мы начнем выходить на процесс еще выше, то есть как бы стать еще над процессом, то мы смотрим, что у этого тренера есть что? Есть какая-нибудь федерация футбола. А если мы выйдем выше, есть какая нибудь там э, Олимпийский комитет футбольный, есть еще что-то, еще что-то, еще что-то. И сверху сидит, ножки свесил президент. Ну, конечно, если он там не даст подпись не подпишет, то денег футболистам не дадут этим министерствам. министерство не дадут в э, какие-то футбольные лиги. Лиги не сыграют это, это, это. И будут бедные футболисты в рваных ветрах ходить, значит, и мяч такой весь побитый э, будет лежать и мокнуть под дождем. Хорошая картина. Ну, тогда спрашивается, а зачем президенту футбол? Но, да, вот, вот видите, вот мы когда поднялись на уровень выше, мы понимаем, кто управляет футбольным мячом. Так, глядишь, и до Бога дойдем. Да? Так вот, получается следующая картина, дорогие друзья, что вот тому самому главному, который наверху, э, он знает уже, или его, э, его помощники ему рассказали, что если, допустим, страна побеждает футбол, Значит, что? Значит, эта страна высокотехнологичная, что у нее там то-то, то-то, и значит, у нас будут покупать оружие больше, да, которое мы производим, или, или удобрение, да, или неон, или еще что-то такое, вот. А если у нас этого будет больше покупать, значит, что будет? Значит, у нас будет ВВП, внутренний валовый продукт больше, а если он будет больше, тогда народ будет жить лучше, веселее и никого свергать ему не захочется, и всем будет хорошо, и футбольному мячу тоже. Вот сейчас буквально за три минуты я, как Мюллер говорил, как я вас, Штирвиц, завербовал за пять минут. Так вот, дорогие друзья, очень важно выстраивать эту схему, и когда вы работаете с клиентом, выходить на уровень все выше, выше, выше. Стремим мы полет наших птиц. Да, все выше и выше и выше. Понятно, да? Вот с этим, вот когда вы это начнете использовать в своем повседневном каком-то трудовом процессе, вы увидите, что результаты-то будут гораздо больше. Да. Попугай-то я гораздо длиннее. Помните этот мультфильм? Понятно. Это, это первое, что мы проговорили про вот это некое стратегическое такое построение, которое у вас в первую очередь должно внутри быть и вы создаете это клиенту. Но часто нельзя клиенту про это вообще говорить. Дальше, дорогие друзья. Это было первое. Второе, о чем я хотел сегодня сказать, это о том, что, как правило, наши коучи многие очень много говорят. Слишком много говорят. Мне можно много говорить, потому что я докладчик. Вот я, я даже сейчас не коуч, я играю роль докладчика, а вы играете роль моих слушателей и зрителей. Так вот, дорогие друзья, второе очень важный момент – это необходимо уметь слушать. И ну, говорят, что коучи – хорошие профессия. Наверняка вам тоже рассказывали на разных курсах, вы наверняка сдавали все эти... Все эти нормативы проходили экзамены, и наверняка вам говорили, что есть такая цифра. Есть такая цифра, что коуч, когда в своей работе работает, он не должен говорить более 30% времени. В основном говорит клиент. Угу. Нормально? Вот. Но это еще не все, это только частичка. Вот сейчас как раз секрет, который я вам расскажу, дорогие друзья, чтобы вы знали. Вот, возможно, кто-то кто про это уже знает. Так вот, нужно не только слушать, что говорит ваш, ваш клиент. Представим, что вы вот слушаете, вы слушаете. Но опять-таки не будем возвращаться к тому, что нельзя давать возможность вашему клиенту сесть вам на шею, э, вешать лапшу на уши, уметь вовремя останавливать и так далее. Эти все способы, они существуют, то есть очень много есть методик и способов, как работать с клиентом, но это э, в основном я этим занимаюсь, когда там э, провожу личные занятия. Кстати, дорогие друзья, э, вы можете записаться ко мне на диагностическую консультацию, вот прям в этом чате можете написать, можете в личку написать. Вот, или кто-то из помощников с вами общался, вот, Но лучше написать, конечно, в этом, в Телеграме, в Телеграме, вот, потому что многие пришли через WhatsApp, но там я мало что читаю, как выяснилось, и там с разных номеров идет там все это, так вот, друзья. Значит, и вот если вам действительно нужно узнать, как вот то, о чем я говорю, развернуто, и у вас какие-то есть вопросы, да, более того, скажу, что 9 числа мы с вами встречаемся, у нас будет мастер-майнд. И на мастер-майнде как раз мы делать будем такие короткие разборы. Так что, друзья, приходите, будет интересно. Будет интересно. Потому что когда разбирают других... Мы сразу видим, какие мы крутые, да? <смех> вот. Ну, ладно, про, про мастер-майнд это потом я вам еще скажу. Сегодня по теме, потому что времени остается мало. Времени остается мало. Так вот, дорогие друзья, я вам сказал, что момент следующий, что коуч слишком много говорит, как правило. Это одна из ошибок. Нельзя много говорить, нужно больше слушать. Но отвечать надо правильно. Вот здесь тот лайфхак, который я вам обещал, рассказать, и сейчас я его коротко расскажу, очень быстренько расскажу, что это за лайфхак. Вы все, наверное, знаете про предикаты, про все вот эти вот там какие-то вот вещи, знаете, наверняка даже многие знают лучше меня, и русский язык даже, может быть, лучше меня знают, вот. Но есть такое вот, такое, такая вот методика очень интересная, которая много лет назад про нее узнал, когда работал совсем в другой сфере, там, в сфере жестких переговоров. Да, я там э, занимался как бы э, в промышленном шпионаже, там искали всяких, и дознавателем был, поэтому вот, э, там набрался всяких, всяких штуковин, всяких инструментов, которые ну, э, как бы на свет особо не выходят. Так вот, что это за инструмент? Э, сейчас проведу пример. Это говорит о том, вот, знаете, вас наверняка учили записывать, какими словами говорит клиент, и такими же выражениями точно ему возвращать, когда он говорит, ну вот у меня там все это плохо. Ну я правильно понял, что у вас вот это плохо, та -та -та -та -та", и говорите его словами, чтобы он вас понимал. Это вы все знаете. Но есть еще момент такой, что вам надо что-то ему сказать, а он таких слов не говорил. И вот здесь, даже не знаю рассказывать вам, Сейчас я пропущу стаканчик. М -м -м. Хорошо, хороший цикурий. Так вот, лайфхак заключается в следующем, дорогие друзья. Вы слушаете внимательно, как обычно, и слушаете не, не что он даже говорит, а какими словами он это говорит. Но не просто какими словами. Сейчас я вам приведу пример, и вы сразу поймете. Вот, например, спрашиваете у человека, ты в этом году в отпуск ездил? Он говорит, да, и что? Вот мы были на море, там такие красивые виды, такая зеленая растительность, такие скалы, мы там смотрели закат. Знаете, Здорово спрашиваю ты в отпуск был да и что О мы были на океане там такие мощные волны такая теплая вода мы взяли яхту ловили рыбу она такая вкусная в чем разница то есть получается эти двое двое туристов были в одном и том же месте. Практически на берегу, их полотенца лежали рядом. Но один рассказывает про закат, и вы сразу, как профессионал, говорит: а, это визуал. А второй? А второй кинестетик, конечно, он говорит, какая теплая вода, какое, какое мощное море, какая вкусная рыба. Понимаете, вы сразу понимаете, уже, да, сразу типа привели типчик, и начинаете ему... Если вы киноэстетику, ну, понятно, будете рассказывать, какие там закаты, он скажет, а нафиг мне закаты, мне рыба нужна вкусная, и чтобы надежно было. А если вы будете рассказывать визуалу, поехали отдыхать, там вкусная рыба, он говорит, ты что, дурак, что ли, зачем мне, я в ресторане поем вкусную рыбу. Понимаете, о чем речь? И э, это только, конечно, кусочек лайфхака, чтобы вы знали, дорогие друзья. Понятно, да? То есть вот в этом кроется вот этот лайфхак, что нужно обязательно определить. Он, Знаете, как Мюллер, помните, говорил Штирецу? Мы, говорит, сыщики говорим существительными и глаголами. Он взял... А, местоимениями и глаголами. Он взял, она передала, они принесли, а, там, а, а, он спрятал, она достала, понимаете, да? То есть нужно обязательно еще за этим следить. Но, друзья, вам кажется, что это сложно, например. Но если вы поработаете с этим, потренируетесь достаточно, то у вас начнет получаться, и вы сможете это все на автомате. Я уже, например, давно не думаю вот такие вещи. Иногда так вспоминаю. А так в основном на автомате. На автомате все это происходит. И, конечно, я могу вас научить. У меня большой клинический опыт, как я говорю. Так, с этим понятно. И у нас еще на шее завис третий вопрос. Прям на шее завис третий вопрос. Третье, о чем я хотел сегодня вам еще рассказать, чтобы не слишком долго задерживать, но чтобы вы увидели, почувствовали на себе, что действительно это, это все работает и какие ошибки совершаются некоторыми людьми. Так вот... Очень многие люди, и я такой был тоже многостаночники. Вот мне я лайф-коуч, мне все равно там, длинных дел мастеру или директору завода, сессии устраивать, мне все равно. Да, дорогие друзья, это все правильно. Да, это специалисты, мне тоже все равно, например, хоть тантристы, да, хоть путешественники какая разница, да? Разницы никакой нет. Так вот, здесь разница в чем, дорогие друзья, дело в том, что я вам сегодня вначале говорил, что быть хорошим коучем, быть хорошим коучем, это не то совершенно, что продавать себя дорого, понимаете, да, то есть много есть хороших коучей, хороших профессионалов, хороших экспертов, но они себя не могут никак продать. Или продают, упираются в денежный потолок, приходят к Мерлину и говорят, Мерлин, что такое, я что делаю? у меня ничего не получается. И тут мы начинаем потолок пробивать, пробивать. Понятно, да? Вот, ну, а, конечно, но это потом, не, не сегодня. Вот, поэтому, дорогие друзья, это, это вещи, которые я хотел вам сказать, как бы, образно говоря, предложение для всех, то есть всех и разом. На самом деле это расфокусирует, расфокусирует ваших клиентов. Значит, представьте себе, что вы пришли в больницу, и на пороге больницы стоит мужик, и вы говорите, вы знаете, вот у меня он говорит, мне все равно, я специалист по всем болезням, по всем хирургическим, онкологическим, каким-то там родовым травмам, и там и это ухо-горло-нос, ухо-горло-рот. Вы скажете, вай-вай-вай, внутренние нафиг он мне нужен, когда мне нужен окулист, да? Да, тот, который с глазами. Вот, и вы такого человека обойдете стороной. Поэтому вот здесь вот это короткая такая ошибка. Опять-таки, помните, я вначале рассказывал, когда мы выстраиваем систему для клиента, мы туда вкладываем свой ресурс, некий свой ресурс, некий ресурс. И вот здесь то же самое. Когда мы заужаем нишу, заужаем нишу то что мы видим в этой нише? Мы видим, что вначале там как бы трудно двигаться. Вначале. Нам кажется, ну как, вот, вот есть хлеборобы, а есть механизаторы – а есть доярки. Вот давайте на ну, их робов и доярок, и механизаторов. Ну, всех в наш колхоз пригласим, значит, оказывается, нет. Когда мы говорим, что, допустим, механизаторы, сначала сложно, но потом вложенный ваш ресурс будет работать. Как это сделать это другой вопрос. Есть масса, масса техник, масса есть очень интересных методик, как. Любого человека практически можно масштабировать. Конечно, если у вас до того, до того уже есть какой-то хоть доход, какой-то хоть хоть маломайский выстроен процесс. Его всегда можно докрутить, доделать у одного специалиста, у другого. Вы можете ко мне обратиться, я вам помогу. И напомню, дорогие друзья, буквально в четверг у нас в 16 часов будет значит, если вы будете смотреть в записи, эта ссылочка будет ниже. У нас будет, как я его называл, мастермайнд, да, мастермайнд, где можно будет прийти и сделать разбор, задать какие-то мне вопросы, и я вам, конечно, расскажу лайфхаки, как с этим поступать, вот что с этим делать, что с этим делать не надо. И очень полезно будет послушать, что говорят другие, потому что часто так бывает, когда вот я сам хожу по мастермайдам, участвую в этих разборках, тоже иногда думаю, я же такой ну, крутой профессионал, че я попрусь там. Вот, Но не всегда я хожу на там общие, я иногда записываюсь на там такие один на один, вот. Так вот, друзья, если э, вы тоже думаете, что вам надо как-то вот по-другому, можете записаться ко мне на диагностику. Не обещаю, что это я могу скоро сделать, там в зависимости от того, э, как у меня был окошки Вот И мы с вами встретимся и пообщаемся. Вот. Ну вот, э, собственно, друзья, э, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Э, как раз я успел 40 минут, помните, я вам говорил... Будет продолжаться 40 минут. И у нас есть еще пару минут. И в эти пару минут я, как правило, в конце своих прямых эфиров всегда делаю нечто такое, что мало кто делает. Да. Что же Мерлин такое делает, что мало кто делает? Так, а что это у меня? А, вот. Так вот, дорогие друзья. Я обычно говорю «пожелания». Я обычно говорю «пожелания». Угу. Хорошо. Итак, дорогие друзья, что это за пожелания? Приготовились? Хорошо. Итак, итак дорогие мои, значит, я буду говорить коротко, буквально там где-то одну минуту, и буду говорить на «ты», и буду говорить, как будто мы находимся один на один. Итак, закройте глаза и прислушайтесь к себе. Угу. Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох и еще раз глубокий вдох и глубокий выдох я знаю что ты особенный человек другого такого нет во всей вселенной и если тебе никто не говорил прямо сейчас я скажу тебе, у тебя все получится. У тебя все получится. Потому что ты человек, который достоин гораздо большего, чем у тебя есть. Хорошо. Ну вот, дорогие друзья... Можно открыть глаза. Можно открыть глаза. Спасибо, дорогие друзья, что вы пришли. Спасибо. Вот. Итак, напоминаю, что если у вас есть необходимость, можете в чате нашего мастермайда написать мне, и мы с вами назначим встречу. А также. Через день буквально у нас пройдет мастер майнд на котором мы будем делать разбор полетов, что называется. Сделаем каждому, кто придет, такой разборчик, и я отвечу на вопросы особо насущные. Ну и, конечно, поделюсь своим огромным клиническим опытом и своими знаниями. На этом все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Всем пока! Пока-пока.